Рейнер Этери Тутберица выразила надежду на то, что ее воспитанница-фигуристка Евгения Медведева придет к ней с благодарностями. Об этом она заявила в эфире Первого канала. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы. Я не знаю сказать спасибо, это первое. А второе, к сожалению, в общем-то, это будет ситуация для меня уже не новая. Я встречалась со своими спортсменами, к которым уходили, сказала она». 7 мая медведев подтвердил уход от Тутберицы. Спортсменка поблагодарила тренера, с которой проработала 11 лет, за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу и пожелала успехов ей и ее группе. Медведь отметила, надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обоих. продолжить честно работать. 6 мая Тутберицы сообщила, что подопечная перестала выходить с ней на связь Тренер также рассказал, что Медведева высказал ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Алине, Алину Загитову, на юниорском уровне еще на один год. Медведева двукратная чемпионка мира и Европы дважды выиграла финал гран-при на Олимпиаде 2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой. Новым тренером Медведева стал канадский специалист Брайан Орсер.